Славянская мифология – это совокупность мифологических представлений древних славян, как их еще называют прославяне, времен их единства, то есть до конца первого тысячелетия нашей эры. По мере расселения славян с прославянской территории по Центральной и Восточной Европе происходило разделение славян на разные народы. В каждом из них постепенно формировалась своя культура, но общий принцип построения культуры и мифологии – можно найти и сейчас. Наиболее сохранились мифологии западных и восточных славян. Сведения о южнославянской мифологии очень скудны. К сожалению, славянские мифологические тексты до нас не дошли. Целостность религиозной системы язычества была разрушена в период христианизации славян. Сейчас возможна лишь реконструкция основных элементов на базе вторичных письменных фольклорных и вещественных источников. Главным источником сведений о раннеславянской мифологии являются средневековые хроники, аналы, написанные посторонними наблюдателями на немецком или латинских языках, и летописи, написанные славянскими авторами. Еще интересные сведения содержатся в сочинениях византийских писателей, а также в географических описаниях средневековых арабских и европейских авторов. Много информации можно найти в позднейших фольклорных и этнографических собраниях, так в самом языке. Это помогает вычленить отдельные мотивы, мифологические персонажи и предметы. Все эти данные относятся в основном к эпохам, следовавшим за прославянской и содержат лишь отдельные фрагменты общеславянской мифологии. На данный момент по интернету гуляет огромное количество мистификаций по поводу славянской истории и культуры. Мы будем стараться избегать публикации каких-то ничем не подкрепленных материалов. Но тоже поймите нас, разобраться и отделить зерна от плевел на данный момент очень сложно. Тем не менее, советую вам подписываться на наш канал. Давайте разбираться в истории славянской мифологии вместе. На этом все. До свидания, дорогие друзья.